Добрый день, друзья! Набрали мы необходимых 25 тысяч подписей под петицией об отмене так называемого запрета на выезд из Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Вот, об этом, о чем петиция была, в принципе, есть отдельное видео, но коротко просили отменить этот запрет. Установить дополнительную ответственность для сотрудников пограничной службы за вот такие вот манипуляции, кому можно, кому нельзя, за то, что ну, выезжают люди за деньги, ну это факт, пускай там уже ужесточают эти моменты, и плюс ответственность служащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки. И вот... Ну, знаете, есть такая позиция некоторые люди. Зачем подписывать? Да ничего не будет. Ну, смотрите, набрали 25 тысяч. Президент сразу же после того, как петиция набрала необходимое количество голосов, ему уже стало известно об этом. Вот, смотрите, в чем ну плюс. То есть набрали 25 тысяч. Практически в этот же день. Он дает ответ через какое-то время. Пускай этот ответ неофициальный, но уже видно, понятно, что э, ответ будет... Опять же, я не то, что там хочу подтвердить э, чью-то точку зрения, что вот, этого делать не надо, там, потому что ответ будет ни о чем. То есть, очевидно будет точно, что откажут. Поймите, э, не очевидно, пока ты этого не сделаешь. Сейчас вот После того, как мы сейчас, я включу его ответ от президента, он на пресс-конференции после встречи с польским президентом дал, ну, были заявления президента обоих стран. И журналисты, понимаете, молодцы тоже, есть журналисты, которые не боятся ставить вопросы. Журналист задал вопрос, и вот сейчас с этого момента я включу видео и послушаем, о чем, что ответил президент. Ситуацию, э, э, э, на, войне, Униан, э, э, на 25 подписов, идется... Смотрите внимательно на президента Польши, как он слушает, вообще суть вопроса. Э, я вам так предварительно скажу: они обсуждали облегчение э, порядка пересечения границы и украинскими гражданами в Польшу и наоборот гражданами Украины, гражданами Польши в Украину. Понимаете? И вот сейчас задается вопрос, мы не можем выезжать и вот президенту ставится вопрос, посмотрите на выражение лица польского президента. Видите, он подводит глаза к потолку, он вообще не понял, а что это такое? Ну слушайте. Как вы вообще оцениваете такую инициативу? Дякую. Дуже дякую вам за запитання. Я так розумію, що у нас є відповідний час розглядати ту чи іншу ініціативу або тут чи іншу питання. Знаете, я я, я напевно, не до кінця розумію. До кого ця петиция? До меня ця петиция? Або, может, ця петиция должна быть адресоваться до батьків, тих воїнів, які втратили этих людей? Или из-за того, что они захистили ценой своего життя Украину? Ну и тут же сразу, смотрите. Петиция на сайте президента Украины. Есть порядок рассмотрения электронной петиции, адресованной президенту Украины. Вот. Петиция конкретно, ну вот в данном случае, конкретно тебе, он это прекрасно понимает. Зачем передергивать на матерей? Да я уверен 100% из этих 25 тысяч, если посмотреть, там треть будет тех матерей, которые не могут сейчас спасти своих детей от непонятно чего. То есть те, которые не, ну, не готовы воевать. Ну, вот, пожалуйста, эта петиция была для них, они тоже могли подписать. Я уверен, подписывали. Ну, вот такая реакция президента. Слушаем дальше. Ту чи область, ту чи інший регион, те чи інше місто. И вы знаете, что в большинстве своей не своє місто, где они, ці воїни, народились. Не своє Когда Коли від сьогодні від 50 до 100 людей можуть гинути у нас на найскладнішому напрямку, на напрямку сходу нашей страны, они защищают нашу державу и нашу независимость, про яку так все говорят у світі, так все говорят, але мы її особисто дуже, дуже сильно відчуваємо. І тому, коли розфартається до мене с этой петицией, такої, наши наші люди, чоловіки могли упродовж воєнного стану. Поїхати из нашей страны, я считаю, что это не совсем до меня петиция. Поэтому я вам так и отвечу. Это если по-людски, а если по закону, то по закону у нас есть відповідна количество дней рассматривать любую петицию, нравится она мне или не подобається. Потому что закон один для всех. Очень дякую. Вот видите, ключевое. Закон один для всех. И, ну, по-людски, ну да, понятно, может оно ему не нравится. Но есть люди, которым не нравится это. Ну, таких тоже много. Вот, вы должны воевать, а как так, и так далее, и тому подобное. Ну, во-первых, численность войск, она ограничена тоже законом. Исходя из того, что нам объявляют, опять же, эти говорящие головы Офиса Президента, и Генштаб Министерства обороны, то проблем с численностью военнослужащих нет. Вот. Поэтому, естественно, держать всех тоже нет необходимости. Еще касается по закону, и закон один для всех, то вот по закону президент должен увидеть, что это ограничение не установлено законом, и или подать законопроект соответствующий до момента, этого принятия законопроекта как закон, который будет конкретно запрещать выезд, ну, естественно, разрешить его. И вот это вот постановление Кабинета Министров подать в Конституционный суд обращение на то, что признать его незаконным, неконституционным. Извиняюсь. Все, вот как должно быть по закону, как, что должен сделать президент, по закону нравится ему это или не нравится. Вот поэтому есть и механизм такой, да, какой, в принципе, был утвержден. Ну, конечно, Порошенко э -э, утвердил своим указом, может быть, поэтому не нравится ему этот способ обращений. Но я вам так скажу, что эта петиция, это как лакмусовая бумажка. Она просто, вот мы макнули да, туда в этот президентский офис и увидели, какая реакция вот реакция, а так бы мы догадывались того да вот все такие провидцы все знают, теперь э, мы посмотрим на ответ вот. и естественно, исходя из того, какой будет ответ ну может быть у автора петиции возникнет э, воз, ну, желание продолжать этот путь в судебном порядке, потому что это согласно закона об обращении граждан это обращение форме петиции. Что касается мифов о том, что там какой срок установлен, 90 дней пишут, часто я вижу и в комментариях, и спрашивают, в личные сообщения пишут, а сколько теперь будет президент рассматривать. Так вот, есть порядок определенный, и в законам он установлен, и вот дублируется конкретно порядком, который утвержден указом президента Украины, ну еще Порошенко от 28 августа 2015 года. И там вот пункт 2 четко определяет, что рассмотрение электронной петиции осуществляется не отлагательно, не позднее 10 рабочих дней с дня опубликования информации, о а начало ее рассмотрения. А вот, ну, вот начало ее рассмотрения это пункт 4 пункт 4 этого порядка и тут говорится о том, что информация о начале рассмотрения петиции э, оглашается администрация президента на, на том же сайте, где и петиция это была в специальном разделе по вопросам электронных петиций, не позднее чем через три дня после э, того, как наберет э, эта петиция необходимое количество подписей на поддержку вот Понимаете, в чем суть? То есть, 3 дня, в течение трех дней они должны опубликовать информацию о том, что петиция рассматривается. И в течение не позднее 10 дней дать информацию, ну ее опубликовать там же. Там будет, если мы зайдем на сайт петиции, там будет написано на этой петиции, по этой ссылке, там где-то петиция, там будет описано вид поведи на петицию. И туда переходите и будет ответ. Вот, и если там будет ответ, бла-бла-бла, что типа военное положение, указом, там, постановление Кабинета Министров, то это, знаете, это незаконно, неконституционный способ, все. Потому что, ну, те, кто вот, есть такие люди, которые, знаете, да ладно там, не на часе, да ладно там, э, ну, что тут можно законом поступиться, да нет, мы, юристы, адвокаты, ну, нормальные, те, которые... Э, ну, я, если я, понимаете, у меня есть инструмент. Какой? Закон. Это, ну, как, вот у меня есть ремесло, я защищаю права людей. И какой у меня инструмент есть? У меня есть инструмент, закон. Но если закон не работает, у меня забирают инструмент. Как я могу защищать права людей? Ну, если я читаю Конституцию, что там написано, что да, может, <кхм> право на выезд из Украины ограничиваться, может. Но законом, ну, ребята, ну, законом, закон и постановление Кабинета Министров ну не надо быть супер юристом, даже в Криворожском, я думаю, в любом юридическом вузе учат разницу между этими нормативно правовыми актами, кто их принимает, э по кругу лиц, на кого они распространяются, по времени, ну и так далее, то есть все эти нюансы работы нормативно правовых актов. Поэтому я думаю, что у президента есть достаточно времени, ну как мы видим, порядка двух недель, да, 14 дней, грубо говоря, для того, чтобы разобраться вот, и включить свою полную конституционную власть, гарантия конституционных прав, нарушена в этом случае. И он должен отреагировать в тот способ, о котором я говорил. Подать либо закон, которым к законам запретить, четко определить законом, либо ну, и отменить это постановление Кабинета Министров. Вот, таким вот способом. Спасибо, кстати, тем, кто подписывался эту петицию из моих подписчиков, зрителей. Друзья, ну, только вместе. И вот это не, ну, от, отставьте. Если вы что-то не сделаете, вы никогда не узнаете результат. Вот никогда. Я уверен, ну, если у этого президента польского... Ну, вы посмотрите, какая его реакция. Он такой раз, такой не понял. Вот, то если может быть у них после этого, после этой конференции состоялась какая-то неформальная беседа, может быть он, этот президент на него там скажет, ну а что ты, ля, мы тут, они законы принимают о том, чтобы упростить передвижение граждан между нашими странами. И тут такой раз, ну усильте контроль там, допустим, если выехал тот же военный обязанный в Польшу, ну к примеру, что его можно вернуть, если он там вдруг сильно понадобится, ну станет он там на учет. В тот, в консульский, на консульский учет но ну, это же все предусмотрено Действующим законодательством Но ну, выйди человек, станет там на консульский учет Ну пускай там В этом законодательстве польском Ну если вот так вот уже пошло Пускай там примут такой какой-то законопроект Закон, что если допустим Мужчина там в этом возрасте да, Не стоит на консульском учете Ну пускай они ему не, не устраивают Официально на работу там Или не дают ему какие-то э, Блага, те которые там дают ну, вообще нет проблемы с этим воинским учетом. Вообще. Проблема есть в том, что создают в военкоматах вот эти вот очереди, берут непригодных вместо тех, чтобы тех, кто хочет наоборот служить и так далее и тому подобное. И устраивают эти погонялки, страшилки с этими повестками по блокпостам, по супермаркетам. И вот с этим бы разобрались сразу же. Вот, ставьте лайк, делитесь э, этим видео, ну будем ждать, как только появится ответ, я расскажу, проанализирую его, вот, думаю, с, э, это можно еще будет обсудить с э, автором петиции, какие у него дальнейшие планы, вот, может быть, э, ну, есть, может он их напишет э, и, или озвучит, и тогда я дам ссылку на, это, на эту информацию, вот. спасибо, до свидания.